Игорь Васильевич, вызывали? Да, Маш, вызывал. Скажи мне, пожалуйста, у тебя машина на ходу? Да, на ходу. Вечером дашь мне? Да, дам. Хорошо. А про машину-то что спрашивали?